И всем привет, ребята, с вами Миша, Фазы, Фотоканал Хотим вам показать тачу тарелку. Флайн диск называется. Называется. Вот. Ее можно использовать так на улице, так и дома. Так и зимой, так и летом. Вот. Такое короткое видео получается. У меня просто одна тарелка. С моим любимым цветом. Зеленым. Ну что с вами был я, Иша, от Возлыв, канал Деви. Всем ночи, всем пока-пока.